Вот ты кричи, я слышу тебя, в принципе. Лады, лады. Здравия, друзья, на связи Мошкин Владимир. Рад всех приветствовать. Очень много в последний, ну вот, март месяц, весна, все попроснулись. Такие так движения, столько позитива, звонков. Прям радует меня то, что люди вокруг ожили, как подснежники распустились. Uh, и происходит движение во всех направлениях, неважно там, то есть люди uh, <coughs> по здоровью двигаются, люди двигаются по энергетике, по финансам, по правовым вопросам, и прям со всех сторон приходят положительные различные результаты. <coughs> ну вот, uh, например, uh, в правовом поле смс uh, приходят. Судье вменили несколько... В Красноярске это было. Вменили несколько отводов. Кстати, отводы, неважно, как на них реагирует судья, да, то есть хочу вам, вас заметить э, о том, что вы вот отводы делаете там 2-3 за судебный процесс. Она там их не удовлетворит. Да? Вы потом это пишете в квалификационную коллегию, жалобы в вышестоящей инстанции над судом. И вам приходят отписки, что якобы, ну, все по закону. Но на самом деле это только отписки, а в реальности судью вызывают на ковер и отжаривают. Сейчас вот я ссылочку сегодня еще не открывал, прочитаю, что тут у нас ссылочка. Решение квалификационной коллегии. Так, установила. Калыванова имеет стаж работы, назначена должность судьи Советского района на неограниченный срок, имеет пятый квалификационный класс. Калыванова обратилась к квалификационной коллегии с заявлением о прекращении ее полномочий судьи Советского районного суда города Красноярска в связи с уходом в отставку. Ну, то есть, видите. То есть наш прессинг правоведовский настолько сильный, потому что судья на протяжении года судов со Сбербанком на каждом судебном заседании получает несколько мотивированных отводов с доказательствами. И чтобы уже не гневить Бога, пишут вот такие в квалификационную коллегию заявления, уходят с должности. <coughs> Это один из плюсов. Да? Второй из плюсов то, что на сегодняшний это вот правовые новости да ну просто маленечко хочу вбросить, позитива поделиться с вами то есть вот результат по судье до да, полтора года битв ну год с копейками и судья в нокауте потом по криптовалюте призм с последнее время хакеры очень часто нарушали покой криптовалюты призм, приходилось по двое суток ждать, пока система будет опять работать. То есть она на 100% безопасна, ее невозможно повредить, но просто она может какое-то время не работать, пока идут хакерские атаки. Хакерские атаки были произведены уже по какому принципу? То есть из-за того, что нода для форжеров, то есть узел, который ставится вам на компьютер, была в свободном доступе, хакеры ее скачивали, заводили кошелек на тысячу монет себе, и уже через вот эти инструменты пытались взломать систему, атаковать. На сегодняшний день принято решение о том, что оно не публично заявленное, там, э, это просто моя логика. Из, э, программиста, когда я учился три года на программиста-электронщика в техникуме приборостроительном в городе Томске, э, и я понимаю там, то есть, как бы, те, вот эту всю тематику. И, в общем, на сегодняшний день э, было принято решение такое, и нода установочная, на которой держится вся система, она передается, новая версия с новым шифрованием, которое неизвестно никому, шифрование. Она передается сверху вниз по вертикали руководителей, только надежным людям. Надежные люди ее устанавливают. Но, на самом деле для поддержания системы на сегодняшний день достаточно всего несколько нод. Людей уже в системе очень много, много руководителей, поэтому каждый просто дождется... Сообщение от своего руководителя и установит вот эту ноду, которая не будет в свободном доступе. И никто уже не сможет э, завалить систему. И, ну, и, э, ну, они будут атаковать, но она будет работать как бы как слону-дробина. <coughs> Это по этому поводу. По поводу э энергетики. Я хочу сделать демонстрацию экрана, э, потратить э, ваши 6 минут времени обязательно, потому что это очень важно. Э, очень много на иностранных сайтах э, происходит э, событий, но до нас некоторые не доходятся, некоторые удаляются русскоязычные там с YouTube и так далее. Видим 22 марта, 3 дня назад, что произошло. Э, по поводу, вот давайте маленько для новичков броса то я иногда забываю, что у нас есть и новички, ну и 30% новичков, как правило, смотрят наши каналы. То есть энергетика. Мы сегодня занимаемся тем, что мы продвигаем генераторы бесплатной энергии. Вот этот проект, мы его ставим на ноги, сообщество «Правовед Сибири» этим непосредственно занимается продвижением. И э, ситуация сегодня в мире сложилась такая, что э, учащаются каждый день землетрясения и э, как раз там, где, проис, происходит, э, где находятся стыки э, литосферных плит, э, на в тех местах и происходит землетрясение, и в тех местах, как правило, рассредоточены атомные электростанции, которые ну, дают нам электричество, которым мы пользуемся в розетках. Так вот, атомные электростанции выдерживают до 8 баллов землетрясения. Если землетрясение будет в этих пределах и выше, то будет просто атомный взрыв и экологическая катастрофа. Люди вымрут на очень больших расстояниях, будет заражена природа, земля, подземные воды, океаны, моря и так далее и тому подобное. Так вот, чтобы все атомные... Наша задача сегодня как можно быстрее предотвратить начатую вот эту катастрофу и обезвредить, то есть закрыть все атомные электростанции и перевести их на генераторы безопасной, бесплатной энергии, которые работают, то есть их смысл в том, что они работают без магнитного сопротивления. А почему вопрос, почему участили землетрясения, почему этого было, не было раньше, да дело в том, что большая часть электричества у нас не только атомное, но еще и тепловое, то есть ТЭЦ. А чтобы питать ТЭЦ, нужны, нужно сырье. Сырье добывают и 80% железнодорожных перевозок заняты перевозкой сырья, нефти, угля и так далее. Мазута, которые топятся, топят ТЭЦ тем самым... Экологию загрязняют, но это еще полбеды. На самом деле беда в том, что э, истощая недры земли, мы, то есть уголь добывая, нефть, э, там э, образуются пустые полости, э, которые, соответственно, свято место пусто не бывает, заполняются пресной питьевой водой. И, то есть, почему у нас мелеют реки, высыхают? Э, то есть болото и так далее и тому подобное. Потому что вот эти полости под землей заполняются пресной водой, и пресной чистой воды все меньше и меньше становится на поверхности. А, вот эта вот ситуация с заполнением водой приводит в движение, делает подвижным, потому что ну, вода обладает такими свойствами, жидкими, гибкими, а, приводит к движению литосферных плит. Они начинают шевелиться и происходит землетрясение. Поэтому нужно перестать рыть землю, резать лес, пилить лес, добывать нефть, добывать газ, добывать уголь и другие различные элементы, то есть перестать ковырять нашу землю матушку. А теперь я вам хочу показать, что произошло за 19-22 марта в мире и что происходит с каждым днем все больше и больше, чего нам не покажут никогда по телевизору, просто в свободных источниках в интернете обычные люди записывают на телефон, и это все вы можете увидеть. Это очень важно и серьезно, потому что если мы сегодня не задумаемся над этим, то уже не будет наших ни внуков, ни правнуков, потому что невозможно будет жить на земле, потому что будет экологическая ядерная катастрофа потому что атомных электростанций более 500 штук. Индонезия, 20 марта. Наводнение. Вальпарасио. 21 марта. Вот, так вот земля просто уходит из-под ног то есть подземные воды подмывают подмывают подмывают и потом происходит обружение почвы Просто вот так вот разламывается земля, образуются очень большие ямы, даже дна не видно в некоторых случаях. Это в Африке. Тоже Индонезия. Это кладбище, представляете какая сейчас вода там, все повымыло, трупы, все будет заражено, вся природа, земля, все это потом испарится в воздух. Перу просто от землетрясения валятся здания. Россия, 20 марта, Мурманск. Италия, 22 марта, побережье. То есть в море происходит, в океане происходит движение литосферных плит, происходит волна, которая идет до берегов Алабамы, Соединенные Штаты. Ураган снес кучу домов, крыш, зданий. Аравия, просто ямы такие, бах, все проваливается От такой толщины, у нас валит несколько метров, Пакистан. сияние в Исландии, в то время, когда его не было никогда, то есть в эти времена. То есть природные катаклизмы, ранняя весна, отсутствие снега, воды. То есть нарушение естественных процессов. Ну, это вот ураган, это в Китае, небоскребы они там строят, и просто фундаменты лопаются. То есть почва вибрирует, земля вибрирует в резонансе с материалом, из которого сделаны сваи. Соответственно, в резонанс получается, материал начинает рассыпаться. Ну и изучайте эффект резонанса, разберетесь с вопросом. То есть и все, вот так потом дом на бок падает, и все, весь небоскреб. Складывается, как карточный домик, так сказать. И куча трупов. Вот новый построят, еще... Только новый новый заложенный дом. Здание. 21 марта. Вот такие вещи происходят. Так, ну и дальше, да, перейдем к чему? К тому, что сегодня наша тема вебинара это как продвигать всю вот эту информацию в социальных сетях, как монетизировать свои действия, свою работу, чтобы получать доход. Ну, самое простое, что я делаю. Вот смотрите, я начал писать план продвижения мегаватт-контрактов, но это можно использовать и для других материалов. Также у меня есть... Плейлист плейлист, «Правовед Сибирь. Инструкции по продвижению». Вот он так и называется. «Инструкции по продвижению. Правовед Сибирь». Там 51 видео. Как распространять информацию через YouTube. Видеоролик. Как распространять информацию через Одноклассники. Как раскрутить свой, свою социальную страницу ВКонтакте? А, как увеличить просмотры и количество подписчиков в Ютубе? Как скачать и загрузить видео с канала Ютуб? Прямо вот записывайте ручкой да, вот эти фразы, и на моем канале вы их можете найти. Просто, или просто наберите в Ютубе эти фразы. А, как редактировать видео на Ютубе? Как загрузить видео на свою страницу в Одноклассниках? Как наполнить свою страницу ВКонтакте? Как загрузить видео на свою страницу ВКонтакте? Как сократить, уменьшить, преобразовать партнерскую реферальную ссылку, чтобы она была кликабельная и не блокировала социальными сетями? Как вашему ролику набрать тысячу просмотров за сутки? Как создать сам плейлист на Ютубе и наполнить его роликами? Как создать и наполнить фотоальбом ВКонтакте? Инструкция по работе с Ютубом, папками на компьютере, файлами, с архиваторами и так далее. Полтора часа инструкция, то есть много различных методов. Реклама своего проекта безоплатно в Дубльгиз, то есть на карте вашего города. Вы можете бесплатно разместить информацию о своей компании. И люди, которые заходят, пользуются Дубльгис, ищут что-то в городе, какой-то продукт, они будут вам непосредственно звонить. И вы можете вживую с ними встречаться. <клёх> так, дальше. Есть видео 40-минутное от 21 мая 2017 года. Видеоинструкция по социальным сетям от Мошкина Владимира. То есть полностью практика. Как сделать скриншот экрана? Тоже имеется инструкция. Вот даже есть ликвидация кредитов 100% законно. Наклейки на банкоматах. То есть распространение информации финансовой покупки криптовалюты, например, вы можете прямо заказать наклейки и наклеить их на банкоматы. Ну, то есть мы это делали, ну, ничего там не нарушили, ущерб никакой не принесли, и люди нам звонили. Как узнать виды деятельности лицензии организации? Так это не с тому. Так. А, так. Как завести от 100 новых друзей в день в свой проект? То есть от 100 друзей в день свой проект. Партнерская программа. Так, это не то. Все файлы со скайп-чата в одном месте. Тоже инструкция по скайпу, где посмотреть все файлы, которые были выгружены в скайп. Так, индивидуальный. Есть видео о трендах, именно когда видеоролики на YouTube находятся в трендах, у них имеются миллионы просмотров. Вот я записал пятиминутную инструкцию, когда вы о себе пишите в комментариях под видео. То есть видео просматривают миллионы людей, смотрят, читают комментарии и видят ваш комментарий и переходят по вашим ссылкам. Тоже действенного нет. Так. Ежедневные действия, приводящие к успеху. Тоже запишите 40-минутный ролик э, ежедневных действий, которые я делаю каждый день. Которые дают вот эти результаты мои. Мне, вернее, дают результаты. Очередной успешный благоприятный день. тоже То, что я делал за целый день и дало мне большие результаты. Какие действия. Как сделать видеозапись на макбуке? Как разместить ссылки на соцсети в шапке канала YouTube? Инструкция. Вот такие э, инструкции. Представляете, да, если я сегодня все их сейчас начну рассказывать, то нам часов 10-12 понадобится, чтобы вам их все показать и рассказать. И поэтому я остановлюсь а, на последнем, а, на, ну, вернее на крайнем, да, в том, что а, лучше всего работает. Например, вот у меня есть страница ВКонтакте. И я на ней закрепил запись. Видим, запись закреплена. То есть открепить, закрепить, вот здесь три точечки нажимаете. Я не знаю, то есть, кто там будет делать на телефоне все действия, которые я говорю, делать лучше на компьютере. Потому что на телефоне там урезанная версия, и там на планшете урезанная версия социальных сетей. И вы там просто будете себя мучить. Поэтому обустройте свое рабочее место, если вы хотите грамотно продвигать какие-то проекты, идеи, зарабатывать миллионы рублей в месяц. Вы не ослышались, да, миллионы рублей в месяц. Работая за компьютером, то я вас легко научу, если вы просто будете учиться. То, что делаю я. То есть, меня повторять, и у вас будет такой же результат очень быстро. Ну, несколько месяцев вы можете сегодня прийти к миллиону. Об этом вы уже с апреля месяца начнете видеть в интернете опубликованные видеоролики наших правоведов, которые. Используя вот эту методологию, которую я рассказываю, которую я вам показываю, те люди, кто начал ее делать, буквально в этом году активно подключились и делают ее, на сегодняшний день уже ну, большая часть людей имеют доход около 500 тысяч в месяц через сеть, продвигая различные интересные вещи. И они уже скоро будут писать видеообращения. Ну, в апреле месяце точно будут видеообращения а, а, миллионеров, так сказать. А, те, которые, используя мои методы, заработали первый миллион. Так. То есть закрепляете запись рекламную, и все, кто заходит на вашу страницу, ее видят и читают. Ну и видим, да, получи 1 мегаватт контракт. Безоплатно. Просто. 3100 рублей получить, ну, то есть, кому бы не хотелось 3100 рублей получить в подарок. Для этого напиши, позвони, обратись к любому из официальных представителей компании, вместе пройдите регистрацию на сайте и тут же получите подарок 1 мегаватт электрического тока. Второе. Получи 5 мегаватт контрактов. 5 мегаватт-контрактов умножим на 3100, получаем 15500 рублей, безоплатно. Для этого запиши видеоотзыв, в видеоотзыве обязательно должно присутствовать твое лицо, имя, край, область проживания, цель приобретения мегаватт-контрактов, его отношение к компании и продукту. На сегодняшний день просто единицы людей, прям единицы по пальцах посчитать, кто записывает такие видеоотзывы и хочет получить такие суммы денег. На самом деле, если вы посмотрите сегодня смартфоны свои, да, то каждый день вам присылают кучу всяких видеороликов смешных, там, страшных, там, информационных и так далее. То есть люди просто друг друга записывают на видеокамеру. Ну, прям записывают каждый день какие-то видео, фотки, выкладывают Instagram, Facebook. Так вот, ребята... Вы делаете эту работу бесполезно да, и бесплатно. За, это можете, за эти же действия вы можете получить вот такие деньги. Для этого нужно всего лишь так же, само, как вы делаете на смартфоне, нажать кнопочку записи, снять себя. Просто снять себя на видео, сказать, как вас зовут, в каком вы крае области проживаете, цель приобретения вами мегаватт контрактов, Ваше отношение к самой программе, к продукту о, к компании, к продукту и к идее вообще компании Search Energy. Ну, это всего лишь как пример. Сюда вы можете встраивать любую свою бизнес-компанию, сетевую компанию. Любое дело, чем вы начинаете, вы можете использовать, вы можете использовать этот же принцип. <coughs> То есть всего лишь записав видеоотзыв. 31 тысячу рублей можно получить вот эту запись, вот эту запись закрепить у себя на странице на один месяц, на месяц. Видим, да, что запись закрепчена, закреплена вчера 2.19, то есть э, легко проследить какого числа закреплена запись. Вот она у вас провисит месяц, вы со мной связываетесь. И получаете 10 мегаватт контрактов, которые стоят 31 тысячу рублей. А, прям получаете себе в личный кабинет. И можете с ними делать все, что угодно. Там, продать, а, обменять, все, что угодно. Заказать на эти деньги генераторы, безоплатной энергии и так далее, и тому подобное. А, закреплять именно вконтакте я работаю больше вконтакте одноклассники вообще такая паршивенькая сеть которая там блокирует записи ссылки блокируют сам аккаунт блокирует ну как бы вот контакт более приемлемый более энергичный по продвижению поэтому я рекомендую вконтакте так здесь видео, про «Получи мегаватт-контракт безоплатно». Тут же, то есть для разъяснения людям, есть видео. А, обязательно должно быть... Вы можете свой пост написать, не обязательно мой. Под этим постом вы укажите свои контакты, чтобы люди к вам могли записаться, к вам обратиться и через вас приобрести мегаватт-контракты. То есть могли у вас приобрести мегаватт-контракты. И так далее. Здесь вот все видео есть. Как получить мегаватт контракты безоплатно. Сколько мегаватт по контрактов продается каждую минуту видео? Сколько мегаватт контрактов осталось в наличии? Тоже видео. Все закрепили. И там вот обновляете. Оно у вас всегда вот здесь, в самом начале новостной ленты. Вот я вчера, да, в 2 часа 19 минут еще сутки не прошли я закрепил уже 223 просмотра видео 6 лайков и 3 репоста то есть 220 человек уже увидели эту информацию разместили своим друзьям да давайте проверим вот три человека сделали репост посмотрим об видим да человек запись закрепил минуту назад лайкаю Отлично. Все, человек, наверное, хочет 10 мегаватт контрактов получить в подарок. То есть он получит один в подарок, потом запишет видео, получит, соответственно, еще 5 мегаватт контрактов. И через месяц получит еще 10 мегаватт контрактов за то, что запись закрепил. Итого 10, 5 и 1, 16 мегаватт контрактов. Давайте посчитаем, сколько человек заработает. Грубо говоря, за ну, 5 минут, но ну, 10 минут времени на это потратится, Умножить на 3100 рублей. 49 600 рублей. Вы зарабатывали 49 600 рублей за 10-15 минут. Ну, хрен с ним. Там, если вы какой-то лузер, не умеете работать там, со страницей, ну час вы на это потратите, чтобы вот эту запись оформить у себя на странице, видео записать двухминутное и просто постучаться к официальному представителю компании и получить в подарок 1 мегаватт. 49 600 рублей вы сегодня уже можете заработать, получив мегаватт-контракты потом их продав, либо обменять на генератор бесконечной энергии. Ну, я не знаю, насколько нужно быть ну, пассивным, чтобы просто вот, ну, от этого всего от, отмахиваться, отказываться. Это нормальный процесс, то есть наша задача распылить как можно большему количеству людей мегаватт-контракты, чтобы каждый имел, был акционером и имел возможность получить безоплатное электричество. Видим, что у человека 1746 друзей которые кому к нему будут заходить и однозначно будут у него просмотры и будут читать эту информацию видим да минуту назад три минуты назад закрепил уже четыре человека посмотрели так возвращаемся назад наводим еще смотрим еще один человек сделал репост закрепил тоже на свою страницу тоже ставим лайк like. у него он сделал это вчера. У него 48 человек уже посмотрели запись. Это я вам сейчас показываю, как это работает. Хотя у него 248 друзей всего. Дальше э, берем. Еще один человек. Репост сделал записи, но не закрепил. Давайте помотаем. Может быть, мы увидим. Ну, вот можно тоже лайки поставить. Рекомендую ставить лайки, потому что, ну, тем людям, которые, с которыми вы на одной волне, потому что они тоже увидят, что вы поставили лайк, зайдут к вам э, на страницу и ответят вам взаимностью. Ну, так, так вот принято у людей. Вот видим. Вот у человека запись, репост. 45 просмотров. Видите, за сутки сколько уже произошло касаний с записью. Посчитали, да? То есть еще даже суток нету, Сутки будут через 3 часа. И получается, только у меня 230, и там 40-50. Э, за сутки примерно 400 касаний. И это все будет больше, больше и больше распространяться в интернете от человека к человеку. Еще все, кто отлайкал, у них э, в новостной ленте, все, кто поставил лайк, у них отобразится эта запись. На телефонах, на смартфонах люди увидят в новостной ленте. Вот еще видим, да, сразу, что вот человек тоже лайк поставил. То есть сразу в режиме реального времени все происходит. Так. Так, так, мы считаем, как перевести план продвижения. Вот еще один человек поставил лайк и сделал репост. Пока вот пишем видео, да, вот уже четыре человека. Человек запись закрепил. А, нет, это по таксфону запись. Вот видим запись, которую он сделал. То есть вы обязательно э, проходите. Э, вот еще человек ставит лайк. <coughs> То есть вот такая активность. Вы обязательно к тем людям, которые... Сделали лайк и репост, вы обязательно к ним заходите и их записи тоже лайкайте. То есть отвечайте взаимностью. Это очень важно. Это так же самое, когда с вами здороваются, и вы тоже здороваетесь с человеком. Вот ну, даже человек не в друзьях. Добавляем его еще в друзья. Так же самое, вот видим еще, да. Вот еще э, человек, пятый человек. Вот пятый человек уже. Поделились 5 человек. Заходим опять же к нему. Видим, что у него другая запись закреплена. И лайкаем свою же запись. И его записи лайкаем. И вот так вот 2 часа час в день уделяем на работу со своей страницей. То есть на комфортную, а, не напрягающую работу. Просто наводите, понравилось 9 людям. Вот у этих людей ваши записи на страницах размещены. В том числе друзья и поделились пятеро человек. Сюда еще можно также написать на их странице, уже отразится комментарий. Вот реально, можно написать комментарий. Любой там. Вот так это работает. Так, Это же самое я буду делать в ближайшее время именно по продвижению. И по призм при криптовалюте. То есть дарить одну монетку за то, что человек ко мне в друзья добавился и хочет получить монетку. Пять монеток буду дарить за видеоотзыв и 10 монеток буду дарить за закрепленную запись. Ну, монетка призм стоит 60 рублей, поэтому здесь ну, цены уже маленько другие будут на порядок. Здесь получается 60 рублей, здесь 300 рублей, а здесь 600 рублей. Ну, может быть, как-то и повыше цены сделаю. Ну, больше буду благодарить людей за проделанную работу. Так. Это вот самое простое, что вы можете делать, и продвигать свой продукт. А, также здесь мы будем формировать. То есть этот документ он в открытом виде. Настройки доступа, доступ пользователям, у которых есть ссылка. Под видео, которое вы сегодня смотрите, будет ссылка на этот документ. И вот этот документ, его можно будет всем просматривать. И здесь я буду выкладывать регулярно, то есть не каждый день, но регулярно, все идеи свои по продвижению. Вот прям все идеи по продвижению криптовалюты призм. По продвижению правовец сибирь продвижение мегаватт контрактов. но непосредственно буду здесь делать по мегаватт контрактов потому что сегодня эта тема самая трендовая самая нужная почему я уже вам показал видеоролик по поводу катастроф которые происходят на планете и вы просто по аналогии можете накладывать вот эти идеи на свои проекты то есть Продвижение на земле, там листовки, визитки, баннеры, это тоже здесь будут инструкции, и видео, и фото, все здесь будет выложено. То есть, поэтому, просто, когда вы вот эту ссылку себе сохраните, берете файл, там, и, так, что тут у нас есть, но ну, у вас по-другому будет маленькое меню, не создать копию. А у вас будет добавить себе на Google Диск. У вас будет кнопка добавить себе на Google Диск. И вы его просто себе на Google Диск добавите и всегда будете иметь доступ к нему, чтобы не потерялся. Это вот такие простые продвижения. Потом э, самый действенный – это канал YouTube. Именно канал YouTube, его завести нужно каждому. Инструкция опять же есть вот в этом плейлисте «Инструкции по продвижению правовед Сибири». А вот эту ссылку на эти инструкции вы тоже найдете под вот этим видео, которое смотрите под, семинар, под вебинаром сегодняшним. И уже без проблем можете по порядку вот эти все инструкции изучать. <coughs> Берете просто каждую инструкцию, изучаете и практикуетесь. Изучаете, практикуетесь, изучаете, практикуетесь. Если вы будете это делать каждый день, то через пару-тройку месяцев э, у вас просто будет постоянно происходить список э, звонков, сообщений к вам в личку. Э, вот эти, вам говорю, то есть я недавно обработал сообщение, вот ко мне добавляется 8 человек э, написали сообщение, двое в друзья. И вот это происходит каждые 10-15 минут. До вебинара здесь вообще было пусто. То есть люди пишут, задают вопросы по любым темам, которые... Я, занимаюсь. я их инструктирую, даю им инструкции, видеоролики, вебинары. Люди смотрят, принимают решения и действуют. Также у меня есть вторая страница ВКонтакте во втором браузере. Здесь тоже 5 э, сообщений э, и один человек добавился в друзья. Те, кто добавляется в друзья, я выбираю этого человека. Нажимаю добавить. Нажимаю на его аккаунт и пишу ему сообщение. Яра. Чем могу быть полезен? То есть я не жду, пока человек там, добавишься ко мне в друзья, отреагирует. То есть может он вообще ко мне не написать. И поэтому я обязательно пишу ему. Вот я написал, видим, да, человек разместил мою... Э Запись. Ура, участвуйте, друзья, получайте деньги в подарок. Только он ее не закрепил. Тоже ставлю лайк. То есть я вам сейчас показываю, как это работает. То есть наглядно, прям вживую вы видите, смотря прям в реальном времени в онлайн, да, то, что лайкаются записи, добавляются в друзья. То есть человек вот запись мою разместил, друзья ко мне постучался и так далее. То есть все это работает. Давайте здесь э, обновим страницу. Девять уже сообщений, да? Откроем «Друзья», «Надежду» выбираем и пишем ей. «Надежда», чем могу быть полезен. Все, отписался. То есть с каждым я веду касание. Касание я имею в виду взаимодействие. Ну, вот здесь какие-то какие картинки. Но э, не всегда человек занимается тем, что у него на картинках просто используют для привлечения внимания к своей странице. Э, всякие пошлости. Я не использую фотографии, э, объясню почему. Э, то есть я не использую социальные сети как личную жизнь. Э, то есть, имеется в виду семейную, с детьми, там, отдых и так далее. По простой причине. Я не хочу, чтобы моя семейная жизнь, в да, моей семья была какой-то там публичной, и все залазили там ко мне в дом, в мою постель, там, в кроватку к ребенку и так далее. Поэтому у меня нейтральные, поднимающие дух различные вот фотографии на аватарках. Вот, например, такие. То, что ты хочешь зажечь в других, должно гореть в тебе самом. И на странице так же самое, то есть интересные просто всякие фотки. Здесь, нажав на колокольчик, вы увидите, у кого у людей сегодня день рождения. Да? Давайте этот вопрос тоже сразу же определим. Я беру... Так... Сейчас, если человек написал позволял, я ее скопирую. И опять лайк. Лайк. Вот, понравилась ваша запись. И вот здесь, нажав на колокольчик, вы увидите, у кого сегодня дни рождения. То есть вы уже можете прямо сейчас пересмотреть вебинар, да, но ну, после, как мы закончим, и посчитать, сколько касаний. Касаний, то есть взаимодействия я с людьми сделал. То есть сообщений 5 штук написал, в друзья добавил, лайкнул их страницы людей. То есть важно в день делать таких как минимум 100 касаний. То есть со 100 людьми вступать в какие-то взаимоотношения, в лайки, в репосты, в добавления в друзья, в написание сообщений. Потому что 100 человек в день умножаете на 30 дней, у вас получится... Три тысячи человек у вас касание и взаимообмен информацией. Из трех тысяч человек как минимум 10% людей отреагируют на вашу информацию и захотят участвовать в ваших проектах, в вашем бизнесе и в том деле, в котором вы участвуете. И 1% людей, 1% людей от 3000, это 30 человек, которые вступят в реальную финансовую сделку. То есть вы сделаете, допустим, там 30 продаж а, своих услуг, продуктов, а, информации и так далее и тому подобное. А 30 сделок, ну 30 сделок, даже посчитайте по 10 тысяч, это 300 тысяч, у вас пройдет оборот в месяц я на сегодняшний день вышел э, за два э, с лишним года работы в сети э, я вышел э, на оборот от 1 миллиона в месяц то есть сделки проходят у меня на любые темы э, в совокупности если все вместе брать то от 1 миллиона в сутки то есть ну, вот э, сейчас э, эти э, ну то есть я потратил там 2-3 года да? Uh, у вас это будет быстрее, потому что уже ну, все гораздо быстрее развивается. И давайте с, с именинниками. Именинники – это самое uh, лучшее, что может быть. То есть видим раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, восемь человек именинников. И я просто пишу поздравления. Каждый сам может выбрать свое поздравление. То есть это uh, те, которые у вас в друзьях люди. Поздравлялку. можете отправлять так, и... ну вот шестерым людям я отправил поздравлялку с днем рождения Спасибо. Все, те люди, которые отвечают, я с ними веду диалог по поводу своей информации. Так, дальше здесь смотрим. Вот еще два человека постучались. Друзья, пока мы с вами разговариваем, их тоже добавляем. Пишу. Наталья, чем могу быть полезен. То есть, опять же, обращаю ваше внимание режиме реального времени сейчас все что вы видите происходит вот так вот работа происходит круглосуточно то есть приходят постоянные постоянно новые люди когда вы занимаетесь понятно claro, что сразу у вас этого не будет но когда вы свою страницу будете именно вот так использовать у вас и будет такая динамика люди будут с вами дружить и интересоваться чем вы занимаетесь Видим, да, то есть вот у человека, пожалуйста, уже запись размещена. Человек захотел получить плюшки различные. Теперь здесь находим именинников. Чем больше у вас друзей, тем больше у вас именинников, поэтому регулярно добавляйте людей в друзья. Видим, что 25 именинников, это еще 25 касаний э, с людьми. Взаимодействие, передача информации. Касание, я имею в виду, это передача информации в том или ином виде. Виктор, Александр, Михаил, Олег Сергей Владимирович, Артур Мишарин, Николай Ковалев. Причем с этими людьми у меня не было никогда, возможно, с большинство из них переписки. Но из-за того, что я их поздравил, у нас начнутся взаимоотношения. Видим, еще один человек рассказал на своей странице. Нажимаем «Нравится». 9 секунд назад. Вот она запись. Еще его лайкаем в, в обмен. Вот человек даже разместил вебинар, который сегодня. Секреты продвижения в сети призмы мегаватт-контрактов от Владимира Мошкина. Вот видим, уже было 9, уже 12 сообщений. А, уже 13 сообщений. А, видим, что уже 12 репостов люди сделали, а мы начинали с трех. То есть 9 репостов за буквально там какие-то 10 минут и лайков уже 15. Вот так, ребята, это все работает. Но опять же, просто делать и не верить в это тоже не получится. Сегодня мир э, так устроен, э, что если вы верите, вам вселенная, обстоятельства дают информацию, дают знания, дают людей, которые вам нужны сегодня покажу эту страницу, чтобы люди добавлялись и сюда. И смотрите, то есть э, за пару лет у меня сформировалось 6900 э, друзей, да, людей, которые э, подписались на мою страницу и следят за информацией на моей странице. То есть 6900 людей. Э, на второй странице 4045. То есть одиннадцать тысяч. Человек за несколько лет э, подписались на меня, добавились друзья, чтобы получать от меня информацию. То есть у меня каждый день обновляются посты. Э, я выкладываю различную информацию, видим, что просмотры набирают по 200 там, за сутки. Лайкают, также репостят информацию, этим тоже нужно заниматься. Все это идет э, с канала YouTube. Вот здесь нажимаем в правом верхнем углу, так, не забыть нужно вот эту ссылку передать, сейчас я тогда открою, чтобы потом не искать. Нажимаю вот эту страницу, выбираю творческая студия, а, выбираю мой канал и вижу, что за несколько лет у меня набралось 4471 подписчик. Изначально там мне подписывались там 1, 2, 3 человека в день. Сейчас подписываются 10, 15, 20 человек в день. И эта тенденция, если вы, постоянно растет, если вы регулярно занимаетесь продвижением своих социальных сетей, занимаетесь наполнением своего канала. Давайте нажмем все видео. Их очень много. Перейдем. В творческую студию. Нажимаем на творческую студию. А, еще назад вернемся, чтобы сразу вас... Я записывал видеоинструкцию, видим, да, здесь ссылки на мои социальные сети. То есть любой человек, который смотрит мой канал, он ко мне переходит в ВКонтакт, добавляется в Друзья в Google+, добавляется в Одноклассники, переходит на сайт «Правовед Сибирь». И подпишись на канал, ссылка на подпись на канал. Об этом есть тоже у меня инструкции на моем канале э, в разделе инструкции по продвижению правовед себе. Э, там вы найдете все эти инструкции, как вот сюда вшить свои ссылки. То есть человек посмотрел мой видеоролик и постучался ко мне в друзья. То есть создается поток. Из одного в другое, в третье происходит переливание с ВКонтакта в Одноклассники, с, с Одноклассников на YouTube в обратном порядке, в хаотичном порядке. То есть <coughs> вам нужно просто настроить это все, потратить первое время, ну, какое-то время на это. Видим, что у меня на канале за несколько лет 1164 видеоролика. 1164 видеоролика, летающих по интернету. Когда-то, так же, как и вы, сегодня я начинал с первого ролика. Поэтому велика беда начала, как говорится. Главное начать это делать. Все видеоролики я сортирую. Здесь вот видим видео, плейлисты. По плейлистам. Разные плейлисты на разные темы. Ну, так удобно. Человек просто открыл э, плейлист и посмотрел его. Допустим, плейлист о призме. Раз, открыл, и у него все видеоролики о призме, которые у меня опубликованы. <клево> Возвращаюсь назад. А, теперь аналитику давайте посмотрим. Еду по Analytics. А, здесь разные темы есть, которые вы можете посмотреть. Отчеты времени, данные в реальном времени, время просмотра, удержание аудитории, демографические данные, места воспроизведения, в каких местах смотрят ваши ролики. Ну, допустим, давайте нажмем места воспроизведения. И мы видим. 124 тысячи минут время просмотра и 25 159 просмотров. А страница YouTube. Так, средний просмотр в процентах, средний просмотр в минутах, просмотра. Так, ну тут что-то непонятно. А, это места воспроизведения. Это не территориально, а имеется в виду получается получаются страницы в YouTube, которые в, на сайтах и приложениях на телефонах, страницы на каналы YouTube просматриваются и другие страницы YouTube. Вообще больше всего просматриваются сами, на самом YouTube люди, 19%. На сайтах и в приложениях тоже хорошо просматриваются, 19%. Поэтому создавайте лендинговые страницы и на них выкладывайте свои ролики. Так. Источники трафика, которые мы можем посмотреть, видим, что рекомендуемые видео хорошо смотрят, 22%. Внешние источники, это когда кому-то просто скинули ссылку на просмотр, то есть по рекомендации. Через поиск на YouTube 20%, другие страницы YouTube, а потом через них выходили на меня. И так далее тоже, то есть можно посмотреть. Разберетесь. Так, подписчики. Видим шкалу с подписчиками. Здесь соединенное. Кто-то вот подписывается, новые подписчики, кто-то отказывается. В среднем за месяц подписывается 256 человек. Ну, у меня вот сейчас такая статистика. Минус 57. Те, которые отказываются от подписки, получаем 199 человек конверсию. Мы видим 19 марта 27 подписчиков за день. То есть столько людей за информацией пришли на мой канал. 7 подписчиков, 13, 13, 23 подписчика. И то есть вот такая средняя там 10-15 подписчиков, 13-12 в день. Это хороший результат. Представляете, что э, сколько людей добавляется в друзья, сколько людей подписывается на YouTube. И чем у вас больше охват, тем у вас больше происходит потоков финансовых через ваши руки, так сказать. И здесь также страница YouTube, поиски на YouTube, ваш канал, откуда подписались люди. Закрытый аккаунт, раздел подписки. Вот такие вещи. Это самое основное. Видим уже 16 сообщений еще, порадуемся, 13 репостов, 16 человек лайкнули, просмотров уже выросло. Давайте посмотрим еще эту страницу, обновим. Так, здесь, здесь маленечко поменьше. Ну, зато здесь 612 просмотров страницы, но 19 марта было размещено. За 6 дней, то есть 100 человек в день смотрят эту страницу. Так, возвращаемся в эфир. Так, показать экран, показать лицо. Все, показать лицо. Время у нашего эфира через 2 минуты уже будет как час эфира. Все вот так вот быстро время, время летит, быстро, плодотворно, информативно, комфортно все происходит. Все как бы зависит от вас, ребята. Я просто делюсь теми навыками, тем опытом, которые вы можете использовать для себя, которые дают мне сегодняшние результаты во всех отношениях, финансовых, в семье отношениях, в мире, в обществе в команде и так далее, и тому подобное. Вступайте в наши вреды, присоединяйтесь к нам. У нас постоянно происходит рекрутинг, набор новых-новых людей. Обучайтесь, показывайте себя, демонстрируйте свои навыки, получайте новые навыки. Кто-то сегодня будет, смотрев это видео, говорить, это не для меня и у меня не получится. Ребята, пока вы не начнете делать действия, вот эти, которые я вам говорю, обычные простые действия за компьютером, которые может делать любой человек от мало до велика, независимо, независимо от возраста, вы, пока не будете этого не начнете делать, у вас ничего не изменится в жизни. Я захотел изменить в своей жизни все, и я это делаю каждый день. Я меняю свою жизнь, я формирую будущее. Чтобы вы понимали, еще более глубже то, что сегодня происходит. Это очень просто на самом деле. Дело в том, что прошлого вообще не существует. И проблема большинства из вас, которые приходят там, чего-то пытаются сделать, ничего не получается. Проблема в том, что вы живете прошлым. То есть вы видите сегодняшнюю рекомендацию да, от меня, от других людей, сообщества «Правовед Сибирь», и э, посмотрев эту рекомендацию, начинаете мерить ее прошлой жизнью. То, что вы когда-то что-то начинали, вы когда-то что-то делали, у вас не получилось или не пошло. Вы опустили руки, распустили сопли и живете в этом состоянии. И когда вы сегодня получаете какую-то новую информацию, какие-то новые навыки э, сегодняшнего времени, вы это мерите прошлое. То есть Простым языком, сегодня мы уже ездим на автомобилях, летаем на самолетах, а вы до сих пор лошадь в телегу запрягаете и ездите на квадратных колесах. Ну, Это вот простая аналогия. Нужно выкинуть все, что связано с прошлым, освободить свою голову от этого хлама и багажа, от этих старых привычек, от старых методов и начать изучать сегодняшние методы, технологии, инструкции, все, что сегодня работает. Да, сегодня это работает, но пройдет 10 лет, и я буду записывать другие вебинары, другие видеоролики и другие инструменты. Потому что через 10 лет будут другие э, инструменты работать, а сегодняшние инструменты останутся в прошлом. И каждый день нужно соответствовать сегодняшнему дню. Вот просто каждый день. Не жить вообще прошлым. Просто реально говорю, сегодня, когда вы ляжете спать, вытяните, обрубите все концы, обрубите все веревки, связывающие вас с прошлым. Поймите одну вещь. Прошлого уже не существует. Будущего еще не существует. И то, что вам предсказывает кто-то будущее, вот к вопросу о предсказаниях, о гаданиях на картах и так далее, и тому подобное. Я вам тоже объясню, и вы эту информацию можете проверить. То, что вам предсказывают какие-либо люди гадалки, цыганки, там, знахари, там, жрецы, волхвы, еще кто-то там, какие-то медиумы, шаманы, маги и так далее и тому подобное куча людей, которые там что-то вам предсказывают, что вас там ждет. Будущего не знает никто. Ни Ванга, ни Кашпировский, ни еще кто-либо. Потому что будущего еще не существует. Но э, есть люди, которые видят видящие, да, из тех, которых я назвал, и они э, видят, что с вами происходило в прошлый раз. То есть, вот вы как э, вот представьте любую игру компьютерную, и вот вы там играете каким-то героем, и раз он там погиб и из какого-то места, сохраненного вы начинаете опять заново проходить тот или иной тур, тот или иной раунд в игре. Вот так же само в жизни, вот один в один так же само в этой игре в жизни происходит. То есть вот эти все предсказатели, они видят как раз то, что где у вас закончилась игра в прошлый раз. И вам предсказывают именно это, и за это берут деньги. Ну, Кто-то берет деньги, кто-то не берет деньги, ну, я вообще просто говорю, что в большинстве случаев за это еще берут деньги. То есть вам предсказывают, подытожим, вам предсказывают то, что у вас уже происходило. То есть вам предсказывают ваше прошлое. Только в прошлой инкарнации, в позапрошлой инкарнации и так далее. Там в другом измерении, в параллельном измерении. Потому что время и пространство существуют. В один момент времени все одновременно происходит и существует. И когда они вам это предсказали, там, допустим, смерть, какое-то происшествие, что вы станете богатым, но на самом деле этого может и не случиться. Но когда вам предсказывают несчастья какие-то, они, как правило, повторяются, потому что вы начинаете с этим жить, вы начинаете об этом думать и предполагать, что там через два года там, вас собьет автомобиль или что-то еще происходит, что вам сказала какая-то гадалка. И вы это проецируете, потому что вы своими мыслями порождаете свое будущее. Я же еще раз повторюсь, что будущего не существует, еще не существует. Потому что будущее мы создаем сегодня. Сегодняшними движениями, сегодняшними поступками, сегодняшними мыслями. Тем, что мы делаем сегодня. Ну, грубо говоря, приведу опять же простую аналогию. Если я сегодня не посажу картошку, то осенью мне нечего будет копать, а зимой нечего будет кушать. Правильно же? По логике вещей. То есть для того, чтобы мне выкопать картошку, то есть в будущее заглянуть, чтобы оно реализовалось, мне сегодня нужно посадить картошку. То есть для того, чтобы каждому из вас в будущем быть успешным, богатым, устр... целеустремленным, свободным человеком, нет смысла ждать, верить в предсказания, мерить это все прошлым, прошлыми привычками, поступками, обстоятельствами. Вам нужно просто уже сегодня делать новые действия, которые порождают будущие результаты. Какие действия? Я это показываю вам во всех вот этих инструкциях, которых в начале вебинара вам показал на своем канале YouTube. Поэтому просто заходите на мой канал YouTube, заходите на канал э, «Право человека», на котором сегодня происходит вещание. И под этим роликом будет ссылка на плейлист со всеми этими инструкциями. Вот как-то так, друзья. И э, еще хотелось бы немного времени занять, поговорить о том, что... Много всяких людей с предрассудками, предубеждениями какими-то в чате, с негативом, там верят, не верят, да. Вот хотелось бы к ним сделать обращение, к, неверующим, к неверующему Фоме. То есть там че, люди пишут разное. Че, почему вы решили там, что, э, ну давайте начнем с простого, опять же с правовых вопросов. Человек пишет там, вот я нахожусь в чате больше полгода, в чате правовед Сибирь. В разных чатах я ни разу не видел выигранное дело. Хотя каждые два дня публикуется на сайт и выкладывается в чатах одно выигранное дело. И вот, друзья, вот это реальность, о которой я говорю за которую я знаю. Я сам просто это все отслеживаю и вижу. У нас есть человек, Парис Курс, который этим вопросом занимается. Он собирает с людей, которые ему присылают выигранные дела. Он их находит на сайтах судов оттуда все оформляет, скачивает документы, решения, в пользу заемщиков, и людям э, дает это в чатах, тыкает их носом в эти выигранные дела. Эти выигранные дела есть и у нас на сайте. Их более 300 штук уже на сегодняшний день, уже больше года мы занимаемся публикацией выигранных дел. Каждый день, ну, каждые два дня. Так вот, и человек полгода, находясь в чатах, Каждые два дня, получая сообщение в чат о выигранном деле, которое подписано «выигранное дело в пользу заемщика», человек просто не видит. Человек слепой, глухой, невнимательный, я не знаю там, хоть как там назовите. Сейчас я вот сделаю демонстрацию экрана. А, вот есть чаты по регионам у нас. А, допустим, возьмем центральный регион. И промотаем сегодня, да, сегодняшний день. Ну, уже так как у меня время после 12 ночи, у меня показывает скайп вчера. И маленечко, потихонечку, не спеша мотаем. Видим, вебинар тут сегодняшний опубликовали. Еще мотаем. Оп, останавливаемся. Доброе всем жизни. Решение в пользу заемщика. Банку была произведена страховая выплата. То есть банк получил страховую выплату. За то, что вы не платите кредиты, ваш кредит тем самым погашен. Ссылка для скачивания решения. Страховая выплата. Давайте просто для вот этих не, невеж, неверующих перейдем по этой ссылке. Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственного упорство в эти ошибки. 39 просмотров. Правовед Иркутск. Подписаться. Переходим на канал. Выбираем раздел «Плейлисты». Можем добавиться к человеку ВКонтакте, в Однокласснике, в Телеграм. Подобавиться и к нему обратиться. Написать ему о выигранных делах. Плейлисты. Выигранные дела в суде. По кредиту. 29 видеороликов в этом плейлисте. Ну их на самом деле я знаю больше, просто и канал, видать, Борис создал новый канал, но, скорее всего, возможно, что его за э, монетизацию канала заблокировали. Поэтому пока вот 29 э, видеороликов, да, потому что и подписка у меня была оформлена, скорее всего, у него новый канал. Это вот по выигранным делам. Под каждым роликом в описании есть информация. Ликвидация кредитов, семинары, ссылки для скачивания в документах, розданных на семинаре, решение в пользу заемщика, ссылка для скачивания выигранных дел. Высылайте выигранные дела на почту. Давайте перейдем по ссылке выигранных дел. Видим, что все выигранные дела разбиты по папочкам. Все упорядочено. Автомобильный кредит. Взыскание на земельный участок, возмещение страховки, восстановление сроков, ЖКХ выигранные дела, кредиты наличными выигранные дела, компенсация морального вреда за ваше потраченное время, иск отставить без рассмотрения, ипотечные кредиты выиграны, залоговые кредиты выиграны, кредитная карта, кредитные договора не подписаны, микрофинансовые организации. Нарушение прав потребителя, не представлено доказательств по делу, по наследственному имуществу умершего, персональный кредит, по паспорту СССР выиграны дела, о повороте судебного заседания, не представлены оригиналы документов, потребительский кредит, разные, социальная карта, срок исковой давности прошел, страховой случай, цедент и цессионарий, черный кредит. И заходим, ну давайте вот так вот, да, там, вот сюда, допустим. И видим, у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать выигранных дел. Видим Нижегородский районный суд. Все выигранные дела конкретно скачаны и э, указаны ссылки на тот суд, в котором выиграно это дело. Мудрый человек не выставляет себя на свет, поэтому блестит, он не говорит о себе, поэтому он славен, он не православляет себя, поэтому он заслужен, он не возвращает себя, не возвышает себя, поэтому он является старшим среди других. Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Самарина Хом Кредит Инфинансбанк о защите прав потребителя и Выш, выслушав объяснение сторон, установив юридически значимые для разрешения спора обстоятельства, исследовав и оценив собрание, собранные доказательства в их совокупности в соответствии с статьей 67 ГПК, суд приходит следующим выводом. Как указано в постановлении Конституционного суда, судом установлено, был заключен кредитный договор. То все, все зачитывать не будем, да, нам интересует решение. Ну, прям вот много всего тут. Решил исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с банка в пользу Самарина денежные средства в размере 134 тысячи долларов США. Проценты в размере 37 803 долларов США. Компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Штраф в размере 50 тысяч рублей. Восстанавливание остальных исковых требований отказать. Вот чем вам не доказательство. И так по любому поводу, что люди правы и доказывают, есть правильные грамотные судьи, честные судьи. И таких э, ипотечный кредит, пожалуйста, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть выигранных дел по ипотеке, просто берете, переходите. Вот в эти папки. Если у вас автомобильный кредит, вы открываете папку «Автомобильный кредит». И здесь берете и изучаете вот эти решения судов. И находите ссылки, статьи на основании. То есть со своим сравниваете со своей ситуацией. Все ситуации в большей мере одинаковые, подобные, схожие. И вы просто прочитав вот эти все решения и обстоятельства, суть дела, вы можете подобрать под себя решение и уже готовое решение принести судье и сказать, ваша честь, я прошу вынести такое же решение, потому что вот есть прецедент и у меня такая же самая ситуация. И судья, чтобы не придумывать там какие-то там решения, самой там из пальца высасывать вот это решение, она просто возьмет вот этот шаблон, скачает с этого сайта. Ну, с сайта суда, который вы вот предоставили вот в таком виде. Да, вот он на сайте суда. Скачает это дело, распечатает, э, скопирует, вставит э, у себя на компьютере и просто внесет э, ваши данные. <к betrayal> это для неверующих. То есть каждые два дня у нас в чате Борис Кукс во всех чатах правовых. Вот эти все решения выкладывает. Это я вот просто тыкаю носом невеж, которые сами не могут вот это увидеть и прочитать. Вот я нахожу в реальном времени вам, как это сделать. Как перейти и найти вот этот весь материал. Это по этому вопросу. Хотелось бы просто вот дополнить, потому что ну, сегодня несколько было обращений вот этого тупника человеческого что они там не могут чего-то сделать, найти, не могут выиграть, и что мы там обманщики, что ни одного дела не выиграно, никому мы не помогаем, ничего не работает, суды все отказывают. Ну вот доказательства. Пожалуйста, больше 300 выигранных дел, а может, уже и больше 500. Я не считал, просто я считал последний раз, там несколько месяцев назад было 250 выигранных дел. Здесь вот есть листочек с решениями и с видеороликами. Решение и вы, видео выигранных дел. Все опубликованы. Все вот по порядку. Видим, сколько видеороликов Борис опубликовал. Выигранных дел. Есть видео и ссылка на дело. Видео, ссылка на дело. Можете вот этот просто читать. Файлик. Кредитор не известил заемщика изменении счета. Вот эти просто читать название и подбирать свою ситуацию. Сейчас мы узнаем 245 опубликованных, выигранных дел. Вот, пожалуйста, развлекайтесь, друзья. Все есть, все уже реально существует, все выиграно. С банков забираются бабки, миллионы долларов забираются в пользу людей, а вы сидите и не знаете, где это искать. Но это только то, я вам показываю, о чем люди ну, то есть предоставляют информацию. Большинство людей, которые выигрывают дела по нашим документам, по нашим технологиям, они просто засухарились и никому об этом не говорят. Почему? Потому что боятся, что их сглазят. Что если они сейчас опубликуют про какого-то судью, что он вынес в их пользу решение, то этот судья потом изменит решение. Или банк подаст апелляцию или касацию и выиграет. И люди сидят, дрожат, сопли пускают дома там и молятся там на то, чтобы суд не отменил решение выигранное. Ну, как бы волков боятся в лес не ходить. Это по выигранным делам. Ну, пожалуйста, тоже развлекайтесь. Канал называется «Правовед Иркутск». Пожалуйста, заходите на этот канал, подписывайтесь. Куча роликов. Под роликами в описании все есть. Есть контакты. Реферальные ссылки. Пожалуйста, запись на бесплатную консультацию к Борису. skype Бориса, e-mail Бориса. Я вообще даже рекомендовал бы, для, чтобы Борис для ленивых за деньги просто подыскивал им решение. То есть. Ну вот, я бы на месте Бориса так бы и сделал. То есть, если человеку лень подобрать выигранное дело по шаблону, то я бы просто за потраченное время, допустим, целый час искать да, в папках выигранное дело по тому или иному поводу, я бы просто там брал бы, там, допустим, косарь в час денег, там 3-4 часа в день заработал, 3-4 тысячи заработал и нашел выигранное дело, которое нужно человеку по его ситуации. А тем более, когда человек, Борис эти все дела сам составлял, он уже примерно знает, где это лежит. И вот дополнительный доход тебе, Борис, пожалуйста. То есть тот, кто э, не хочет сам чего-то делать, пожалуйста, платите за время человека. То есть вы поймите, что вы платите за время. <кх> вот у нас еще тут Навалилось лайков, репостов. 17, 14, 336 уже просмотров. Жара, прет. Вот так, друзья, больше не смею вас задерживать, мои уважаемые. Всех люблю, обнимаю, крепко жму руку. Все всегда делаю во благо для всего человечества. Прям в максимальных масштабах, которые это возможно. Добавляйтесь ко мне в друзья. Добавляйтесь в друзья на те каналы, в те скайпы, почты тех людей, обращайтесь к ним, которых я вам сегодня показал показываю в других видео. Не стесняйтесь, обращайтесь ко всем ним, найдете решение своей любой проблемы, будь то финансовая, будь то правовая, будь то с криптовалютой, либо с генераторами. Все всегда можно решить. А, те, кто не верят нам, нашему сообществу, считают нас какими-то лжецами, лгунами, ну, такие тоже будут, всегда же есть черное и белое. Поэтому мы, ребята, проходим мимо вас, поэтому даже можете не задерживаться с нами, не общаться, все равно вас будут игнорировать, мы не собираемся вступать с неверующими, непонимающими, невидящими, глухими людьми в какие-то дискуссии, и тем более, что-то доказывать. Не, мы не метаем бисер перед свиньями. Я выражусь все вот так. Мы работаем только с теми людьми, которые хотят расти, хотят развиваться, хотят быть свободными, богатыми, здоровыми, успешными, многодетными и так далее, и тому подобное. Прямо только с этими людьми работаем. Только на них я могу потратить свое время. И когда мне в личку пишут, там, что вот, там вот это не так, это не так, я это не видел, здесь обман. Я просто даже игнорирую такие сообщения. Либо человеку скидываю весь объем информации своего э, YouTube-канала и говорю просто развивайся, дружище, просто развивайся. Если у тебя какие-то сомнения в том, что мы делаем, у тебя просто отсутствует знания. Нас сегодня, уже сегодня, ребята, нас миллионы. Я это вижу по количеству просто проведенных сделок каждый день, по количеству финансовых потоков. Нас очень большое количество последователей и сторонников. Их каждый день просто прибавляется в наших рядах тысячами, тысячами, каждый день. Пройдут лета, 2, 3, 5 лет. И Каждый день будут вступать в наши ряды сотни тысяч, миллионы людей И мы все равно изменим этот мир к лучшему Наш девиз просто изменять этот мир к лучшему Делать все во благо для здоровья всего общества и окружающей среды Если вы не хотите это делать с нами То проходите мимо Не отвлекайтесь на нас И не отвлекайте нас на себя Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь все на этот канал, который вы смотрите, и на те каналы, на которых будет представлено это видео. Все наши видеоролики можно перезаливать без всяких ограничений на свои каналы, распространять. Поэтому даже не задавайте вопросы, можно ли там перекачать видео. Перезаливайте, распространяйте все видео всех правоведов сегодняшнего времени. До скорых встреч!